Там озеро, вон, смотри, скотина вон лазит. Она сейчас машину что-то сделает. Офигеть. Неудивительно, но я уже вам говорил. НЛО провоцирует нашу планету для раздражения. Всех иных, кто живет на этой планете Вы не верили, вы не думали, но это случилось Помимо того, что множество землетрясений влияет именно на НЛО Уже люди стали понимать, что по всему вина того, что система рушится Я уже два или три месяца назад говорил, что в первую очередь появятся объекты НЛО Оставят они знаки на полях. Для того, чтобы эти знаки прочитать, надо было вникать в такие необычные обстановки. Но в тот день все думали, что это рук людей. И поэтому случилось неизбежно. Появились пожары. Вы все помните. Но эти пожары стали только для того, чтобы вы понимали о том, что чуть-чуть надо изменить себя, но до вас это не дошло и помимо того стали появляться, правильно, наводнения, дожди и очень странные явления, тогда же множество очевидцев подумали, что это нормально, аномальное природное явление, но никто не думал, что это может перерасти, потом стало появляться повторение. Опять людям не доходит о том, что надо остановиться. И опять же, те города, те же страны стали попадать под очень огромное и необычное природное явление. Но кто это мог предвидеть? Конечно, никто. И в-третьих, люди так и не додумались о том, что это все происходило по вине их. Руки как не скрыть. Но суть в том, что момент истины стал происходить все больше. И тогда же стали просыпаться что-то необычное. Вы все это помните. Вулканы, Испания, Корея, Греция и даже другие страны. Но также никто не думал о том, что это все делают НЛО. И что после этого стало происходить на Черном море? Древний вулкан проснулся, и они одновременно все стали просыпаться. Лава, которая стала выходить на поверхность, в 10 тысяч раз превышала нормы. Но это еще не все. Помимо того, стало происходить еще кое-что. Землетрясение по всему миру. Но это также было очень странный путь. Никто не думал, 6 раз... Поднялись необычные аномальные землетрясения. Но, увы, опять же, кто в этом виноват? Никто, природа. Ядро начинает замедлять свой ход, а иногда ускоряет. Она сбилась с той направленности, которая происходила. И сейчас происходит то, что мы должны получать. А что следующее? Правильно. После вулканов появились кислотные дожди. А после кислотных дождей появились землетрясения. Но землетрясения пока на суше. Представьте, что землетрясения станут происходить под водой. И тогда же часть всего мирового, можно сказать, исчезнет городов. Они их смоют. Но это также вам не интересно, потому что вы живете или где-то в Сибири, или где-то в горных таких местах. Но, увы вы, наверное, все слышали, супер землетрясение, которое появится. И это появится из-за вас, опять же, из-за людей. А почему? Природа устала терпеть, и всегда она будет мучиться. Но теперь происходит то, что мы с вами видим. Помимо того, что никто не ожидал, что НЛО может спровоцировать нашу планету, а именно в обратную сторону и стали появляться огромные необычные землетрясения то тогда же люди думали что это все-таки вранье и ученые предсказывали что через лет сто появится но не ошибались это все появилось все раньше теперь мы видим как нло целенаправленно будет остатки вулканов Просыпаются необычные НЛО, которые из земли остаются только огромные воронки. И все это уходит вверх. Никто не может остановить это. Да и кому это надо, что если мы с вами знаем? А власти все знают. Но про это они никому не расскажут, потому что если вы будете знать, то вы знаете все. А вам лучше не знать. Все места, которые были сделаны, они были сделаны для базы сохранности людей. Но теперь появляется еще одна угроза. После этого все, если все люди не изменят, то появятся инопланетные существа, которые точно все изменят. Которые начнут всех делать по порядку. Но это разве выход? Да, это субъективное мое мнение о том, что я это... Думаю. и поэтому множество видеосюжетов я вам показываю как инопланетяне попадаются на камеру необычные нло бурят землю необычные нло издают необычные звуки это звуки не земли это звуки космических кораблей которые дают вам шанс еще изменить но кому это надо если вы прекрасно понимаете что уже все решено время Тик-так уже заканчивается, помимо того, что мы сами увеличили эту необычную систему. Но часы, как всегда, могут ломаться или выходить из строя. Но теперь самое интересное о том, что вы должны понимать, что мир, который вы знали, теперь изменится. Ну и помимо того, что все думают, что это все-таки обман зрения, тогда можете не смотреть, чтобы... Не думать, что это обман зрения, но ну а то, что вы знаете и видите, это реальный исход событий, которые происходил на протяжении всего века. Ну а с вами, дорогие друзья, я не прощаюсь навсегда. Я вам показал ту истину, которую можно еще изменить, но пока еще не поздно.